Мама говорит, будь как братик, да, там будь как сестричка, вот смотри какие девочки, вот смотри какие мальчики. И ты понимаешь, если я буду повести себя точно так же, я маме буду мил. Мама меня не накажет, не обидит, накормит, оденет, ну в общем, сделает все, что положено маме. Когда мамы, это обычно с детства и происходит, когда мама ставит в пример своим детям других детей. Вы даже не представляете, какое оскорбление они наносят. Хотя, может, и представляете, если помните. Помните? Молодцы. Это хорошо, что у вас хорошая память. Хуже, если она плохая, тогда они а, не, не помнят. Очень часто так бывает. Не помнят люди своего детства, Все почему, потому что такое лучше не вспоминать эмоцию, которую он ставил, да. это. вызывает эмоции. Нет, это же какое оскорбление? почему это же несправедливая обида. Чем я хуже? Две руки, две ноги, те же самые штаны, глаза, нос, рот, все на месте. Чего? Чем он лучше меня? Ну чем? Ребенок на физическом уровне, понимает, Для него есть люди красивые и некрасивые. Все, старые и молодые. Он, он оценивает людей только так, и никак иначе. А когда ему ставят пример за какие-то моральные, этические качества, это... О чем вообще? О чем вообще? И, конечно, это обида несправедлива, потому что ребенок не понимает, за что его корят, за что его унижают, за что его пусть психологически, но наказывают. А вот за эти примеры. Вот за эти примеры.